Эй, е ⁇ всем здорово, ребята, с вами Янкарий, и сегодня со мной кушать. Здорово. Ребята, и сегодня мы должны будем найти кнопку просто на отличнейшей карте, ребята. Бьем. Э, Дерень в стене, ну... Ну, это нос, да. Закрой Смотри. ее своим телом. Смотри, Ладно. давай нажимай так, кнопку. Адвентр мод. Адвентр кнопку нажимай. Режим приключения. Oh. У тебя режим приключения, ты лучше отломать? Ты можешь лучше отломать? Нет. Ну все, значит, пошли. Ну что, пошли Рыдусь искать кнопку. Рыба. Так, а нам нужно найти кнопку, нам уже нужно найти кнопку, ребята. Как же... О, ты, ты нашел кнопку? Ты нашел кнопку, <с походу, или я нашел кнопку? Ладно, пошли. А, стой, подожди, тут. Стрелок. Что? Я вижу Редстоун. Это? О. Нам, по-моему, надо было, нам должны, должны были выдать лук. А, лук. А, лук. И надо попадать по мишеням. По ним не надо стрелять, надо попадать по мишеням. о, косой. Так и ч? А, там что-то открывается, когда ты попадаешь. Подожди. Подожди-ка. Подожди в меня, не попади. А, Точно в цель. Так, подожди, стопай, там что-то открывается. Подожди, выстрели еще раз. О. Все. Чего? Я, я, я не выкупаю, какая кнопка появляется? Мы не нашли кнопку, мы попали в мишень. В поисках Немо. Не трогай меня еды, нет. Мне тоже. Так, подожди, стопэ. В поисках Немо, значит, где-то под водой. Кнопка должна быть. Какой песок? Какой вкусный песок. Ага. Шепчет вам. Как тебе водичка? А, о, стопэ. Стой. Че ты? ты я, я в мишень выстрелил, я и кнопку нашел, и ей... Ты что, лук убрал, ну Думал, это будет так просто. Слушай, а тут нельзя, да, выбраться за территорию? Не, а нельзя. Я нашел потайную кнопку, конечно, но Давай. она не рабочая оказалась. Она оказалась не рабочей. Ага. Как водичка. Тепленькая. Как тебе водичка? Чепленькая. Подожди, надо difficulty псву поставить, а то у нас это. Еда, а тратится. Так, слушаю, а это настолько сложно? Да, а ты что думаешь? Я думал, думал, думал где-то уровень легкий будет. Но слушай, тут не везде кнопку искать. Слушай, а может на деревьях? А, не могут какая-то ровные быть, я не знаю? Да, могут. Или... Опа-на. А, стопы? Я нашел. А, ну ладно. Уф, вот это, а вот тут что? Тут очень много кнопок. Посолуй тебе а кнопки нажимать надо. .Mm. Я О! Я нашел. <с vezes> <toi> <с Challenges> it, вот это было просто, ладно. Дожди, а вот тут, вот тут у нас, конечно. Лучше бедит. А в, общем. в общем, лучше бежать? Мне сказали, лучше бежать. Да, заходи пока туда, да? Слушай, а может здесь подсказка? Тут буквы какие-то нарисованные, там письмена. Phonetic. Так, ладненько, тут. Ultimate... Вчера. Оно просто пропадает. Ну, кому, так же не интересно. Отдай. О, нашел. Ты, ты нашел кнопку. Я да. понял. Да. Я понял. Вот это прям интересно. Тихо, тихо. тихо я ничего не делал. Отстань. Хм. Портал неспроста. Я думаю, оно будет в крепости. Да не, мне кажется, он здесь. Мне почему-то кажется, что он где-то здесь. На самом деле, мне ничего не кажется, я просто не хочу с тобой соглашаться. Так, стоп. Первая кнопка мимо. Подожди, я... Я нашел кнопку. Молодец. Только я на нее нажать не могу. Почему? Потому что она за крепостью. Я нашел. А, это не она, походу, была. Ладно. Найди меня, если сможешь. Угу. Кого-то еще искать. <связывая> <связывая> Ладно. <связывая> а не, а, и не лень было сюда идти. Угу. Это все ради этой комнатки, я понял. Туда не надо. Ну хочешь, сходи. Смотри, это... Не, не, сходи, прочти. Прочитай, нормально. Все в порядке. Так а, должно быть. Понял. А это, это лабиринт. Я понял. Я вас понял. Это лабиринт. Так, ну мне такое не нравится на самом-то деле. Исправляй, все. Блин, я так. Наивный. Понятно. Потерялся. Понятно. Я наивный, ты знал? Да, я знал это. Таблички какие-то. Ну почти. Угу. А, ой. Ну, типа, ты был. Я так, в тебя типа верю. был близок, да? Я, я в понимаю? тебя Я в, те, в тебе верю. Он мне говорит, я в тебя верю. Слушай, я что-то перестаю уже верить на самом дало. Я нашел. Конец? конец. Что? Серьезно. Все, нет. А, все? Серьезно? Ну, я думаю, под конец надо вот так вот поделать. Ты че, мышь? О, нарвался же ты что взорваем? конечно конечно устраиваем дебош просто просто надо взорвать все просто я считаю Давай. надо взорвать все что здесь есть пойдем ну слушай эта карта была какая-то ну слишком маленькая ну, да. ну вообще но не о чем. Вы... слушай я думал она будет намного лучше ребят извините мы вообще не знали что так произойдет так ладно ладно ладно но все же все же ну, хотя бы бахнет нормально прилично так хотя бы хотя бы бахнем хотя бы бахнем красиво да да тоже верно хотя бы красиво бахнем так стопарик тут невидимые блоки они мне не нравятся они мне не симпатизируют я же не знаю как у них разрушаемость но у один их... из уровней мы не сможем до конца разрушить к сожалению или счастью так ладно А потом посмотрим, что у нас от них осталось. А слушай, там еще осталось. Я что-то это даже не заметил. Как бы, ну исправляем, надо исправлять. Такого у нас не должно быть. Где еще уровень тут был? Так, ладно. Я пойду пока на следующий уровень. Как-то оно все странно так взрывается, прям, ну, не очень интересно. Ну, вот это поинтереснее будет. Это прям, это прям взрывать шахту надо, прям шахту. Прям ламбить. Ух, полетело, полетело как. Минус, минус шахта, минус шахта. А, тут уровень в, в другом уровне был, я понял, это... Ну, очень скучная, очень скучная карта, она как-то мы ее слишком быстро прошли, слишком моментально, я бы даже сказал. Надо было карту Нам на раст... прокуру брать. Алле. Алле. Алле. Алле. Алле. Алле же. Это? Что это? А махомой ковер есть, ты знал? Да. Так, ладно. Это что, это все? Это все? Туда даже взрывать нечего. Не, ну я предлагаю устроить просто мега супер-дупер. А, ладно. Точно, точно. Что-то я забыл. Так, не, ну в таком случае я предлагаю просто на это. Я так понимаю, последний уровень, да? Нет, еще вроде один был. Еще один уровень. Жаль. Жаль. Не, на самом деле, реально, ребят, мы приносим за Это был слишком большой видос. Мне кажется, мы, мы mm -hmm. дольше взрывать все это будем. Я на не туре. знаю почему, но я более чем уверен. Так, ну, бадабим, бадабум. Бабам. Бада а где у нас кнопка была? Чтобы телепортироваться на следующий уровень. Не знаю. О, тут были снеговики. А, ребята, сегодня не ваш день. Амсоусори, ду. So Хаст. Э, в смысле? <laughs> Что это? А, это снеговики? Это снеговики такие? О, это снег... снеговики духастили? Походу. Ладно. ладно. Я вас понял. Просто я хочу взорвать здесь все. Это чисто взрыв оправданный, ребят. Взрыв сейчас максимально оправдан. Почему? Потому что карта была максимально скучной, максимально короткой, максимально неинтересной. Ребят, надо, ссылку надо исправляться. На... Ну, ссылку на карту я оставлю. Ссылку на карту оставишь? А, нет. -не. Я... я этой карте ничего бы не оставил. Просто ничего. Один лишь большой бабах, который сейчас приведет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оу, щет. Оу, щет. Вот такой я люблю. Так ты че? О, вот это уже, это, наверное, ну, как как минимум получше, поинтереснее. Так, будет следующий бадабум? Да. О, вот это последний о, нормально, уровень. только я не знаю, насколько он хорошо взрывается. Он нормально взрывается. Так. Нет, я, я сейчас хочу здесь прям, знаешь, башню такую сделать. Я прям здесь хочу Вообще сделать, таскать аванпост из динамита. О, оно само подожгло нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я так старался. Так, окей. Что из этого у нас идет? Я в тебя верю, но почти... Наивный. У меня чего предложение, чтобы скучно не было. Ну-ка. Взорвать. Давай. Давай. Я жду. А. А, он их еще и расставил криво, я понял. Ну, камон. Ну, что за человек? Еще тут. А. Понимаю. Ладно. и В таком случае я предлагаю сделать просто огромный бадабум. Огромный бадабум Я просто хочу сделать огромную ракету Просто хочу сделать огромную ракету Подожди, у меня свои ракеты Ты хочешь построить крипера? Не, у меня времени Сил не хватит на крипера Подожди, не трогай Не ломай Не, не Подожди. ломай, я соединяю Зачем ты их соединил? У меня, другая, у меня другой план действий был И не твою ракету не надо строить Слушай, такую ракету нам не нужно Вообще не нужно Это просто Такие два ракеты больших мы куба мы сегодня заказывали, братик Это просто два больших куба Да-да-да, расскажешь Видал я таких кубов Давай фитиль куба прям, прям сделай Хочешь я насчет фитиля? Нет, зачем ну все да, вот как бы не сломался сервак слушай да этот взрыв лучше чем вся карта ладно ребят к сожалению карта была очень короткая очень скучно ребят но все же вам огромное спасибо за просмотр если вам понравился этот видео то влепи свой царский лайк подпишись на канал и оставь комментарии ссылочку на кушать будет в описании всем пока пока пока